Всем привет! Видно и слышно меня теперь. Я прошу прощения за задержку. Немножко техника иногда подводит, не всегда по нашей вине. Напишите, пожалуйста, как видно и слышно, ребята, в чате. Подтягиваются последние наши, самые стойкие. Доброй ночи у кого, ночь? у кого-то утро даже у Канады утро, возможно. Канада тут присутствует тоже, должна быть. Давайте будем начинать потихонечку. Те, кто по дороге еще зайдут, я надеюсь и так. Всем добрый вечер. Я очень рада, что мы сегодня собрались с вами в живом эфире. И я попытаюсь донести очень сложную медицинскую информацию простым языком для того, чтобы... Все разобрались с тем, о чем мы будем сегодня говорить. У нас очень важная тема. У нас супер замечательный вечер будет. Я постараюсь сделать его таковым. И сегодня я хочу представиться для тех, кто со мной не знаком, потому что сегодня у нас вебинар и для гостей тоже. Меня зовут Алла Валюк. И я являюсь медицинским консультантом компании Жанес Глоба. Провожу консультации по продуктам, соответственные презентации. И мы сейчас начинаем в нашей системе OneGenest серию вебинаров по каждому продукту отдельно, для того, чтобы было максимально удобно пользоваться нашими короткими вебинарами, роликами, для того, чтобы показывать и обучать новичков. Всегда, когда информация подана порционно, конечно же, удобнее, тем более, что кто-то быстрее осваивает, кто-то медленнее. И тем не менее, все будет в доступе. Я надеюсь, что мы будем потом делать вебинары, конечно же, и вопросы-ответы о, о результатах непосредственно. И вы будете задавать вопросы, которые будут вас интересовать, я буду отвечать. Мы будем работать в интеракции. Я думаю, что так будет гораздо удобнее для всех. И давайте тогда поехали. Я думаю, что все уже подтянулись. Я перехожу на рабочий экран, и мы будем работать сегодня со слайдами. Итак, мы начинаем. Сегодня мы будем говорить о продукте «Резерв», который является чемпионом в нашей линейке ЕС. Из всех внутрицептиков, которые представлены по-своему да, чемпионом, потому что каждый из продуктов уникален и несет определенную функцию. И, конечно же, каждый из продуктов продолжает действие предыдущего, поэтому мы всегда рекомендуем принимать их комплексно только нужно знать, в каких случаях, когда и как, и кому. Для этого у нас в компании существуют медицинские консультанты. И вы всегда можете получить грамотную консультацию, как применять наши продукты. Итак, резерв. Я надеюсь, что все те, кто уже не первый день в компании, конечно же, это для всех любимый продукт. И я объясню и расскажу, чем же он так уникален и каким образом нам его использовать, чтобы он был максимально нам полезен. Окей. Okay. Итак, так выглядит наша упаковочка Резерва. Вы все знаете, что это упаковка, которая содержит в себе 30 пакетиков именно пакетиков с биогелем. Почему с биогелем? Потому что именно гели, это будет доказано. Я скажу, это уже было доказано, я скажу в дальнейшем о том, почему именно биогель является самым лучшим для усвоения организмом, самой лучшей формой. Посмотрите, пожалуйста, какие составляющие есть в нашем продукте. Вы видите, что здесь в основном представлены ягоды и фрукты, которые окрашены в красные, синие и фиолетовые пигменты, которые, как известно, являются натуральными антиоксидантами. И главный, как вы видите, представитель антиоксидантов – это вещество, которое называется ресвератрол в верхнем левом углу и был впервые выделен из кожицы красного винограда сорта «Конкорд». Что такого уникального содержит в себе виноград и все остальные ягоды, которые здесь представлены, и в том числе антиоксиданты, которые содержатся в алоэ вера и в зеленом чае. Вот таких 9 уникальных составляющих о которых я расскажу. Что такое антиоксидант? Я думаю, что, в принципе, вы все знакомы с явлением, когда с детства, да, мы знаем, так очень было мне интересно, я помню, в детстве, когда надкусывали мы яблоко, и через короткое время мы видели, что поверхность внутренняя, которая была желтого или белого цветов, окрашивалась постепенно в коричневый цвет и становилась насыщенно-коричневым. Что происходило? У нас в этом случае, мы все знаем, что происходило окисление железа под воздействием кислорода, который содержится в воздухе. То же самое происходит с нашим организмом. У нас постоянно под воздействием факторов определенных, негативных, естественно, идет процесс окисления. В организме это затрагивает абсолютно все процессы, которые, естественно, вредят продолжению нашего здорового образа жизни, вызывая хронические воспаления, развитие болезней всевозможных и сокращая наш биологический возраст, потому что влекут за собой всевозможные негативные последствия. Так вот, система антиоксидантов, которая призвана Бороться со всеми теми негативными явлениями, которые претерпевает наше тело, естественно, содержится в продукте резерв. Каким образом это работает? В продукте резерв самым активным компонентом является ресвератрол, как мы уже его показывали, который, был, как вы видели, был выделен из кожицы красного винограда и Первый раз и содержится в большом количестве в красном вине. Но красное вино, вы знаете, что это спиртной напиток. Чтобы получить суточную дозу ресвератрола и побороться с оксидацией организма, нам нужно выпить примерно 8 бокалов красного вина. Вы понимаете, что это в принципе нереальные вещи. И вместе с тем, вы все знакомые слышали, наверное, о французском парадоксе, о том, что французы очень любят есть жирные продукты, в частности мясо и сыры. И тем не менее, по статистике в Европе, у них один из самых низких процентов возникновения инфарктов и инсультов, которые вызываются, в частности, избыточным накоплением жировых бляшек на сосудах, тем самым замедляя перенос крови по организму и влияя на все системы и функции, которые прекращают свое существование в какой-то момент, и мы выйдем на определенном участке повреждений кровенозных сосудов и, возможно, конечно, смерть или развитие тяжелого последственного синдрома после возникновения инсультов и инфарктов. Так что же делает ресвератрол? Ресвератрол очень активно борется с такими явлениями, как хронические воспаления в организме. За счет чего? За счет того, что у нас, как вы все знаете, существуют хромосомы, в которых есть гены, несущие генетическую информацию. Наши гены работают всего лишь на 10-13%. Их в наличии в каждом гене примерно насчитывается 20-30 тысяч. И... Вот вы представляете, что из каждого такого количества включено в работу всего лишь 10-13%. Почему? Потому что, когда мы были еще первобытными людьми, нам постоянно приходилось сражаться с какими-то негативными условиями. То есть бесконечно нужно было выживать. Голод, холод, дикие животные, всевозможные бактериальные и вирусные инфекции – приводили к тому, что человек еле-еле доживал до 20-25 лет, и, конечно же, больше его не хватало ввиду суровых условий существования. В такой момент включались гены выживания, так называемые сиртуины, которые в этих пороговых ситуациях помогали организму справляться со всевозможными негативными воздействиями на него, и за счет этого и люди могли выживать в каких-то суровых условиях. Что происходит сейчас с Homo sapiens, который стал очень цивилизован и разбалован, потому что мы можем создавать себе любые условия, да, основная масса человечества, которые мы захотим, тепло, холодно, пищи полно, передвигаться можно не передвигаться, у нас есть для этого машины, можно вообще не выходить из дома, можно работать за компьютером и, как вы понимаете, все это только вредит нашему организму, потому что в комфорте хорошо, но все должно работать, а не зависать в состоянии совершенной гиподинамии, достатка еды и так далее и тому подобное. Все-таки нам нужно выходить из зоны комфорта. Так вот эти гены сертуины, когда мы употребляем в резерв, запускаются при помощи ресвератрола. И что тогда происходит? На тех участках, где произошли в ДНК поломки, мы видим, что туда приходит молекула ресвератрола и не, просто нивелирует действие оксидантов. Каким образом? Оксиданты всегда бегают по организму и как те воры все время смотрят, где бы своровать электрон, потому что они постоянно... И ищут, чтобы его себе присвоить, тогда они становятся полноценными. Естественно, когда в организме они не встречают достаточное количество антиоксидантов, которые могут побороться с ними, отдав им этот электрон, они забирают эти электроны у здоровых клеток. Это вот такая у нас печалька, которая постоянная борьба, которая все время заставляет сражаться нас с окружающей средой. Неважно. Это питание, экология, стрессы, внутренние проблемы генетические. Это паспорт наш, который каждый у нашего есть, записанными уже поломками, которые мы получаем от своих предков. Вот таким образом гены выживания восстанавливают поврежденные участки хромосом. Запускаются гены э, сиртуины, которые... В свою очередь запускают ферменты сертуины, что позволяет стабилизировать ДНК и не подвергаться очень сильно негативным последствиям. Вы видите, что подавляется образование аномальной ДНК. Вот такая формула ресвератрола, если кому интересно. И дальше, что я хочу сказать. Все вы знаете, что ученый мир и все те, кто работает с проблемами лишнего веса, с правильным питанием, люди, которые болеют диабетом и всеми сопутствующими ожирению, заболевания, всегда задавались вопросом, что же все-таки вызывает запуск тех механизмов, которые приводят к накоплению жира в нашем организме и к к тому, что у нас начинаются хронические воспаления, активизируется так называемый си-реактивный белок, который вызывает воспаление. В частности, люди, которые имеют избыточный вес, у них 100% у всех есть воспалительные процессы, хронические именно в жировой ткани, и это приводит к угнетению иммунной функции, и тех гормонов, которые должны регулировать инсулин, и те гормоны, которые дают нашему мозгу команду или потреблять пищу, или о том, что мы уже насытились. Все это вызывается на самом деле, вызывается сбой очень огромный у полных людей вообще наблюдается, полный дисбаланс в метаболизме. Поэтому мы всегда пытались найти ответ, ученые, врачи, о том, где же нам найти. Какой-то эпиген – это то, что может управлять, включать или выключать наши гены для того, чтобы естественным путем отрегулировать этот процесс. Естественный путь – это наш резерв, это наш ресвератрол, который, проникая в наши клетки, вот именно закрывает эти негативные последствия и деблокирует гены, которые нам Наоборот, помогают не бороться и не выживать в кавычках, да, естественно. Что происходит? Когда мы много едим, соответственно, постоянно идет э, иммунный ответ, и, как я уже сказала, понижается чувствительность к восприятию определенных ферментов и гормонов. Ресвератрол э, в кавычках обманывает наш мозг и говорит о том, что мы не употребляем нужное количество калорий. То есть наш мозг не различает этот переизбыток, это такой ограничитель калорий. И доказано уже давно, что если бы мы стали кушать на 40%, потреблять на 40% меньше калорий, мы бы жили минимум на 30% дольше. Это доказанный факт, поэтому вы все, наверное, уже слышали и читали о пользе временного голодания, конечно же, под присмотром специалистов, но тем не менее очистка и кратковременный голод в организме на самом деле вот и запускают гены сертуины, потому что ограничение калорий ведет к тому, что в мозгу загорается лампочка красная, которая говорит о том, что, внимание, наш организм заходит в пороговое состояние, почему-то почему прекращена подача пищи, Поэтому мы запускаем гены выживания. Поэтому или мы голодаем правильно, или мы, которые очень много людей, да, сколько из всех нас и сколько из, вообще по количеству людей на планете будет сидеть на постоянной диете, голодать и так далее и тому подобное. Вы же знаете, что это будут делать только единицы. Потому что насколько бы мы хорошо к себе не относились, нам очень скучно и тяжело соблюдать диету, Многие на самом деле это не могут. У кого-то есть противопоказания определенные в силу развития заболеваний. Поэтому к нам на помощь приходит вот такой бесценный компонент, как наш эсфератрол. Потому что как раз он дает вот такой обманный сигнал мозгу, что у нас количество калорий снижается. Естественно, при этом при всем снижается уровень избыточного сахара, снижается уровень инсулина. При этом при всем повышается чувствительность мозга к гормону голода и насыщения. Это гормон грилин и лептин, так называемый. Мы, наш мозг начинает воспринимать, поэтому мы уже не бежим кушать постоянно. И я вас прошу запомнить для себя, что голод и аппетит – это два разных понятия. Потому что когда у нас есть голод, мы будем кушать то, что мы не любим даже. Да? Допустим, кто-то не ест каши ему все равно он съест, потому что он голодный и так далее и тому подобное. А аппетит ⁇ это когда мы постоянно хотим что-то перекусить, что-то запихнуть в рот. И наш организм, естественно, начинает путаться, когда он голодный и когда он насытился, потому что мы без конца-без конца, без конца что-то перекусываем. Этого нельзя ни в коем случае делать. И поэтому резерв наш еще... По ходу, запуская гены сиртуины, дает нашему мозгу сигнал, что мы и не голодны. Мы, естественно, снижается у нас аппетит вот этот нехороший. И у нас уходит э, жировая масса. Вы можете, употребляя только резерв, в месяц потерять по-здоровому килограмм-два примерно. Даже не придерживаясь питания, потому что вот происходит вот такая правильная работа с мозгом и с нашим метаболизмом. Поэтому попробуйте в любом случае кушать меньше, питаться правильно и, конечно же, употреблять наш резерв. Теперь, что я хочу сказать, как работает резерв именно в клетке. Как я уже сказала, сделан он в форме биогеля. Что такое биогель? Биогель – это легко усваиваемая форма активного вещества, которая проникает через мелкую систему капилляров уже во рту и начинает усваиваться. Когда молекула ресвератрола проникает в клетку, она начинает работать с такой органелой, как митохондрия. А это фабрика энергии, которая есть в клетке. Вы видите, что таким образом, соответственно, запускается... Энергетическая активность мышцы, мы становимся более выносливые, улучшается непосредственно сила мышцы, уходит усталость, вот это постоянное чувство, что мы хотим спать, мы вялые, нам плохо и нет никакой жизненной энергии. Как я уже сказала, ресвератрол борется с хроническими воспалениями, потому что он помогает мембране клетки восстанавливать симпорт и антипорт, то есть вот и вывод нужных и ненужных компонентов и таким образом работает с теми белками, которые вызывают хроническое воспаление. Через короткое время, относительно, я знаю, по себе вы почувствуете конкретное облегчение. У кого больные суставы, у кого болят мышцы, связки, есть какие-то застарелые травмы, последствия именно каких-то заболеваний, что связано с суставами, с мышцами, вы почувствуете. Очень большое облегчение. Я хочу вам показать, помимо того, о чем я уже говорила, анализ, я надеюсь, что вам видно. Это у нашего партнера показатель, в Израиле сделанный анализ. Я лично видела, это такая же лаборатория, как у меня. Это показания щитовидной железы. Партнер употреблял 3-4 пакетика в течение полугода. И без всяких гормонов у него полностью нормализовалась функция щитовидной железы. Это просто потрясающе. Я когда увидела эти анализы, я по-хорошему даже на слезу прошила, потому что берет гордость за такой продукт, и потому что берет гордость за научную мысль, и за то, что наша компания настолько заботится о людях. Это, скажем так, явление мирового масштаба. Когда вы естественным путем, некомвенциальными препаратами можете естественным образом сбалансировать метаболизм организма. Я вам как эндокринолог говорю, что это просто феноменально. Поэтому, кто захочет, я могу этот слайд выслать, проверить его на зуб, на вкус и так далее и тому подобное. Все это заверено, это сделано в лаборатории, компьютерами, это просто потрясающий результат. Вот то, о чем я говорила в начале, это существуют КЭП-тесты, тесты которые определяют возможность проникновения молекулы ресвератрола или активного вещества, потому что это относится не только к нашему резерву, через клетку и активную работу в клетке. Так вот, при максимальном КЭП-тесте 40, наш резерв имеет показатель 37,1, это практически 95-97% усваиваемости и активной функции в организме. Таких тестов практически нет ни у одного продукта, это просто потрясающий Биогель, который, который сбалансирован таким образом, что наша клетка распознает его как своего и взаимодействует максимально так, что не может действовать ни один препарат. Можете тоже это запомнить, сфотографировать и показывать своим партнерам и сами любоваться. Это гордость наше достижение. Вот здесь перечислены все показания, которые делает резерв. Это вы почитаете самостоятельно. Еще раз подчеркну, вы можете записать, что... Резерв посредством взаимодействия с нашим иммунитетом, с, с работой на генетическом уровне, потому что является эпигенным продуктом, который может запускать хорошие гены и выключать плохие, полностью ведет свою активную работу на всех, со всеми системами и органами нашего организма, тем самым продлевая нашу э, клеточную жизнь, восстанавливая правильную работу всех функций и клеток и тканей, соответственно, препятствует окислению и мутациям в нашей ДНК. Соответственно, вы наблюдаете замедление старения, омоложение организма, укрепляется иммунитет и за счет того, что он очень активно работает со всей сердечно-сосудистой системой, вы почувствуете не только сердечники, не только те, у кого есть проблемы с венами, клапанами, эм, артериями, то есть варикоз, эм, инфаркты, инсульты, э, какие-то нарушения капиллярного кровообращения самых мелких сосудов. Это за счет того, что это работает с кровообращением, вы почувствуете, как улучшается ваша память. Какими вы можете быть сосредоточенными, и насколько у вас повышается концентрация внимания за счет того, что очень активно переносится кислород именно уже в мозгу, что хватает питания всем клеточкам активно, которые наш мозг держит именно в активном состоянии, не давая развиваться старческой деменции, болезни Альцгеймера и другим негативным последствиям, которые претерпевает наш мозг, потому что это такой орган, который подвержен, в самую первую очередь, чувствителен ко всем воздействиям из-за того, что механизмы тонкой регуляции, нервной, самыми первыми воспринимают на себя эти удары. Конечно же, вы почувствуете на себе здоровое снижение веса, прилив сил, активность, бодрость. И, конечно же, те, у кого существуют проблемы с низким гемоглобином, анемия, с переносом, и, и, и, и, и запасом кра красных кровяных телец – это трансферин и ферритин. Это, гормоны, с это вещества, с которые гум вы выполняют гуморальную функцию в крови, ко который, с которыми проблема была у меня. У меня есть короткий ролик на моем YouTube-канале, где я делюсь своим результатом, потому что у меня очень долго, практически всю жизнь была ныне У меня был низкий ферритин – это запасы. Там, где находятся запасы красных кровяных телец. Все это у меня восстановилось и держится до сих пор. Конечно же, я курсами все время принимаю резерв, как и вся моя семья. Потрясающие результаты. У меня тоже есть анализы, которые можно увидеть, которые настоящие, ни, ни в коем случае не подделанные. Делала сама, хотела проверить на самом деле до и после. Это просто потрясающе. Детки перестают болеть, потому что то, что происходит с их иммунитетом, это помощь, это просто невозможно не дооценить, да, просто феноменальный продукт. Посмотрите, пожалуйста, у ребенка какие есть воспаления, это экзема, дерматит и всевозможные высыпания, даже псориаз. В комплекте с нашим серумом серии «Люминез», который содержит в себе активные факторы роста и приеме микродозы резерва, потому что резерв рекомендуется деткам с 5 лет. Если детям младше, это уже по личной, индивидуальной рекомендации, все равно вы видите, какой результат, вся кожа очистилась, посмотрите, пожалуйста, и никаких последствий этого заболевания даже не осталось. Это потрясающие вещи. Самое главное, умело пользоваться нашим продуктом. Знаменитый случай Элвин Фуа, который страдал от рассеянного склероза с 2000 года. Заболевание, при котором, я думаю, что вы тоже многие сталкивались, читали смотрели, когда происходят аутоиммунные процессы. И сама иммунная система человека атакует нервную систему, и при этом поражаются зрительные нервы, спиной, мозг и так далее. Человек просто становится инвалидом. Его история опубликована была в журнале, в статье «Национал университета госпиталь». В 2007 году это было, и какие результаты он получил. У него полностью восстановилась возможность ходить и говорить, и он смог двигать руками и ногами, потому что до этого он уже не мог контролировать этот процесс. И соответственно все остальные функции, которые иннервировались с помощью, корректировались и запускались с помощью нервной системы, такие как опорожнение мочевого пузыря, который человек уже не мог контролировать вследствие поражения нервных тканей, все это у него восстановилось. Это просто... Потрясающе, как сработал вот в данном случае неконвенциальный продукт. Можно только поражаться лишний раз. Также помог восстановиться пациенту на последней стадии ликоза. Красные кровяные пятна на ногах пропали после 7 дней приема резерва. Очень индивидуальные бывают реакции. И я всегда поражаюсь. Я всегда говорю, что каждому человеку нужно подобрать свои БАДы. И когда человек делится, который не верил, не знал, не понимал, ты просто иногда уговариваешь, попробуй, потому что уже знаешь, что тот случай, когда это поможет, люди с опаской берут, а потом звонят через двоя и рыдают, в трубку, говорят, ты знаешь, я 20 лет страдал от того, что мои вены постоянно меня пекли, ноги болели, и никакие не могли помочь продукты. После двух пакетов резерва я поймала себя на том, что я стою, работа на ногах, и меня ничего не беспокоит. Человек просто, по-своему, как говорится, был в шоке, в хорошем смысле этого слова, потому что все испробованные препараты, конвенциальные, не помогали. Это потрясающе, как иногда на самом деле маленькое количество просто дает организму сигнал. И это тот сигнал, который организм нас ждет и ниоткуда не дожидается, к сожалению, потому что никто ему не предлагает его попробовать, получить с чего-либо. И когда вы осведомлены и знаете, что работает это таким образом, вы всегда можете своим родным, близким, иногда незнакомым людям, где-то через кого-то предложить попробовать вот такой продукт, который, конечно же, не вреда не принесет ни в коем случае, но иногда сработает так, как не срабатывает вся целая конвенциальная медицина, в общем, применяя свои препараты конвенциальные. Еще раз хочу сказать, что вы обязательно должны разобраться с тем, как работает резерв, для себя еще раз пересмотреть, понять этот механизм и предложить это тем людям, которые очень нуждаются в вашей помощи для того, чтобы вы знали и понимали, какую миссию выполняем мы, которым даны эти знания. Это стоит дорогого. Посмотрите, здесь вот у меня есть еще такой слайд. Я хочу сказать, очень часто меня спрашивают, когда я даю консультации, можно справиться ли резерв с язвой желудка, гастритом и так далее и тому подобное. Я вам сразу говорю, что естественно те функции, которые я перечислила, то есть активация нервной системы и работа на хромосомном уровне помогут справиться с такими заболеваниями, если вы уже пролечили такую бактерию, которая вызывает это воспаление и при повышенной кислотности дает на самом деле развитие гастрита и язвы. Бактерия называется геликобактер пилори Любая лаборатория делает такой анализ. Сходите, проверьтесь, если вас беспокоят боли, отрыжка, изжога, плохое самочувствие, слабость и так далее и тому подобное. Сделайте, пожалуйста, анализ на бактерию Геликобактер пилари Удостоверьтесь, что ее нет. И начинайте курс по приему резерва. Я вам рекомендую за счет того, что в таких случаях слизистая очень чувствительная за счет повышенной кислотности, может даже вначале нужно разводить водичкой, делать такой полуконцентрат, постепенно приучая свою слизистую, потому что продукт биологически активный. Вы знаете, что йод, если мы будем наливать на рану, он лечит, но тем не менее печет. Здесь примерно такое же действие, поэтому пробуйте аккуратненько, можете просто по ложечке начать, а можете развести водой и попробовать этот продукт. Иногда, да, это вызывает какой-то дискомфорт, но это только работа на улучшение, на будущее полное выздоровление. Если же у вас обнаружен хеликобактер пилори, пролечите его антибиотиком. Я не сторонник антибиотиков, но тем не менее, если его не лечить, и он, к сожалению, уже в большом количестве, сам резерв может не справиться, потому что очень много токсинов. Разъедание идет слизистой желудка. Если человек еще ко всему нервничает, плохо спит, то геликобактер размножается с больши, при большой скорости, потому что он очень любит белки, которые вырабатываются в желудке в ответ на состояние стресса. Называются белки теплового шока, на которых размножается геликобактер. Поэтому будьте бдительны и не дайте развиться этим заболеваниям зайти в стадию хронических. Будьте сами осведомлены о том, как работает ваш организм. И, конечно же, в помощь вам резерв. Начинать нужно, как я уже сказала, с малой дозы, и потом вы можете перейти на 2-3 пакетика в день. Посмотрите еще. То, что мы говорили об антиоксидантах, Естественно, они могут нейтрализовать то негативное воздействие, которое наказывает на наш организм курение сигарет. Одно саше резерва нейтрализует действие 38 сигарет. Это ни в коем случае не значит, что вы можете брать и курить целую пачку и заедать ее резервом, считая, сколько и чего вы нейтрализовали. Это так не работает, хотя это работает, конечно, но тем не менее вы должны понимать, что... Только здоровый образ жизни удлинит вам ваши теломеры. В ваших хромосомах, которые отвечают за наш биологический возраст и получают сигнал, насколько стара наша клетка. Просто резерв, при том, когда вы решите бросить курить, поможет вам вывести токсины из организма, нейтрализовать действия оставшихся и помочь организму справиться очень быстро с никотиновой зависимостью. У меня есть партнеры, которые, начали принимать резерв по 2-3 саши в день, бросили сами курить, даже не собираясь этого делать. У них просто наступило отвращение к, сигарету, к сигаретам, к сигаретному дыму. Организм сам дал себе команду просто от этого избавиться. Вы представляете, насколько круто это работает. Поэтому вы можете попробовать, проэкспериментировать с этим. И, конечно, заказав дозу на 3 месяца минимум, потому что у нас продукт, как я уже сказала, совершенно натуральный, идет клеточная загрузка и накопление продукта в течение трех месяцев, и все это, и все это начинает работать постепенно. Поэтому загрузите себя, как положено, и дайте своему организму спокойно работать. Вы увидите, что результаты не применят себя ждать, и... С благодарностью еще раз вы будете вспоминать того человека, который вас познакомил с таким феноменальным продуктом. Посмотрите, что очень радует. Это, вы видите, что это кабина самолета, летчики, люди, профессии, которые связаны с риском повышенным для здоровья, в частности, к ним относятся. К таким профессиям относятся э, профессии летные, это стюардессы, Летчики, механики, которые совершают рейсы, потому что там на высоте наш организм кислородно голодает, это известная вещь, соответственно сосуды все, сердечно-сосудистая система терпит постоянную нагрузку. И вот в подарок нашему организму в борьбе с вот такими негативными воздействиями приходит резерв, который обеспечивает, соответственно, дополнительно наши клеточки за счет. Процессов, которые он запускает кислородом, за счет того, что укрепляются сосуды все, как я уже сказала, и мозга, и сердца, и всех остальных разветвлений, которые идут по всему организму: вены, артерии, капилляры, мелкие сосуды самые, все это обеспечивает нам, конечно же, крепкое здоровье и помогает людям, кто работает, кто входит в состав профессии риска для здоровья, держаться на хорошем уровне и помогать своему организму выживать вот в таких тяжелых условиях. Еще раз один результат человека, который болен сахарным диабетом. Посмотрите, пожалуйста, это атрофические язвы вследствие поражения кожи при наличии высокого сахара. Вы знаете, что это ведет к образованию вот таких трофических язв, незаживляемости, хрупкости всех сосудов, которые... И это все приводит к тому, что образуются вот такие тяжелые, страшные раны. Резерв, который принимается в таких случаях, тоже где-то по 2-3 пакета, понижает, естественным образом, уровень сахара, мягко очень, и, соответственно, убирает последствия воздействия сахара, гликолиза на наши клетки и ткани и идет постепенное заживление. Рекомендуйте всем тем, кто болен сахарным диабетом, естественно, консультация врача, обязательно он должен разобраться, какой продукт предлагается больному и сказать, что он может принимать это вместе со своими лекарствами. И я надеюсь, что потом... Употребление лекарств от диабета, естественно, сойдет на нет, потому что резерв способен закрыть эти плохие гены и запустить те процессы, которые будут восстанавливать работу и поджелудочной железы, и печени, соответственно, чувствительность к избыточному сахару и все процессы, которые происходят в организме. И очень часто диабет сопровождается избыточным весом, о котором мы уже сказали. Вот женщина, которая тоже делится результатом. Хочу поделиться. На протяжении 7 лет у меня был сахарный диабет второго типа, то есть не инсулинозависимый. 14-17 примерно был сахар. И 23 принимая резерв в течение 7 месяцев, сахар на сегодня в норме. И Я вам хочу сказать, что у нас миллион таких результатов, когда стабилизируется уровень сахара, и люди просто отказываются от тех препаратов, которые они принимали, потому что в этом отпадает необходимость. И на самом деле чувствительность клеток к ресвератролу, соответственно больше, чем к сахару и организм восстанавливается, его метаболизм восстанавливается и когда у нас есть антиоксидантный ответ всему тому, что происходит в нашими клетками, когда мембрана правильно реагирует и взаимодействует с теми веществами, которые в нее попадают, у нас полностью восстанавливается весь гомеостаз организма. Кому можно принимать резерв? Принимать, как я уже сказала, можно абсолютно всем. Мы очень успешно помогаем даже своим домашним животным. И вы видите, что тут не зря изображена собака, потому что животные... Очень четко в отличие от людей чувствуют, что им можно принимать или нельзя. И те, кто уже опробовал это на своих домашних животных, прекрасно знают, как быстро восстанавливаются животные от заболевания, которое развилось на данном этапе, и с удовольствием кушают резерв. Деткам в 5 лет можно по пакету, если младше 5 лет, то по показаниям, начиная с микродозы и, соответственно, здоровому человеку 1-2 пакета в день для профилактики. Если он чем-то болен, <coughs> прошу прощения, то, конечно же, дозу следует увеличить, это примерно 2-3 пакета в день. И я не хочу рекомендовать ничего онкологическим больным без консультации врача, но тем не менее мы знаем, что в период между лечениями химиотерапии и когда человек уже восстанавливается после, наш резерв помогает восстановить формулу крови, повысить иммунитет и убрать те негативные последствия, которые оказывает на организм химиотерапия. Еще раз. Я вас всех поздравляю с тем, что у нас есть такой прекраснейший продукт. И я надеюсь, что я сегодня донесла до вас основную мысль и ценность этого незаменимого продукта. И вы должны знать и помнить, что сейчас на дворе зима. И мы, как никто, должны всех оповещать о том, что есть продукт, который поможет перенести все негативные последствия зимы. Как мы знаем, все чаще болеют, вирусы всевозможные, бактериальные поражения вследствие переохлаждения организма, низкий иммунитет, потому что всегда всех пичкают антибиотиками и различными конвенциальными препаратами. Будьте бдительны, рекомендуйте резерв всем, пробуйте сами и не забывайте о своих детках. Моя дочь уже третий год отказывается пить, принимать резерв, потому что она в классе одна из немногих, кто остается здоровыми всю зиму. И я не делаю прививки от гриппа, потому что я увидела, что в принципе, даже если ребенок заболевает, ему достаточно дать один пакет. И происходит такое же действие, как при приеме таблетки от температуры, аспирина, парацетамола, экамола, все что угодно. Через полчаса ребенок потеет, перестает часто дышать, засыпает спокойно, и на утро просыпается совершенно здоровый. Это то, что я делюсь своим результатом да, в своей семье. Ну, конечно же, вам расскажут об этом еще ваши многие партнеры, потому что не мы одни такие, у нас тысячи и тысячи. Поэтому с удовольствием. Вкусный, легкий, во всех отношениях, как к приему, так и в упаковочке, Всегда в сумке лежит у меня пакетик, поэтому пробуйте, экспериментируйте, вы увидите, что вы получите потрясающие результаты, которые вам еще раз докажут и покажут, с какими феноменальными продуктами мы работаем. И спасибо большое ученым, врачам и нашей компании, которые смогли подарить нам такой замечательный продукт. Всем спасибо за внимание и будьте здоровы! С вами была Алла Балюк и я, представитель поколения молодых. Всем хорошего вечера.